Такой, да вот я всегда говорил что лукашенко ни в коем случае нельзя оставлять живых если даст бог почечаение белорусские сопротивления сумеет этого первого значит захватить то только разрыв тракторами на картофельном поле никаких других чтобы не повадно было всем следующим я не такой кровожадный поймите правильно но я лишний раз говорю что диктаторов надо убивать их надо казнить самыми жестокими методами. Неважно, кого это касается. Значит, Каддафи, Хусейна, всех нынешних наших и так далее, чтобы другим неповадно было. Чтобы никто не думал о себе, что он может повторить этот опыт безнаказанно. Диктатор всегда должен умереть. Понимаете? Он не должен заканчивать свою жизнь, так сказать, хоть в сулях. Значит, как Сталин на ковре, и к нему не подошли, не помогли. Хоть, там не знаю, на смертном адре, долго умирая, дигнатор должен погибать. Дигнатор да? должен быть казнем. Так должна распоряжаться человеческая история. Так должны крутиться ее ходики, что называется. Ну, если этого не происходит, то это очень обидно, потому что это оставляет в душе поколения и поколения, новых генераций, вот это чувство несправедливости. Что кто-то сумел обмануть Бога. Вот, и своим сатанинским началом обошел проведение, вот, понимаете. И мне кажется, лучшие примеры, когда диктаторов казнили, того же Чаушеского вместе с женой просто поставили к щербатой стене и из автоматов положили, это такая прививка мощнейшая от всего, понимаете. Она в Румынии тоже так сильно работает, вот эта вся история Лауры Кавеша, борьба с коррупцией и так далее. Она же где-то изначально истоком имеет вот это событие, расстрел диктатора. Потому что всякое начало такого рода претензия на высшую власть ничем не ограничена, абсолютизм, она натыкается на эту историческую перспективу. И ровно поэтому та же Лаура Кавеш, которая сейчас, по-моему, генерал-прокуратура уже и всей Европу возглавляет, насколько я понимаю, она нынешнего президента Борисова взяла, э, прошлого президента Борисова взяла за какую-то там мошенническую коррупцию болгари, болгарского президента. Но это тоже из того же исходит, то есть не боязнь перед правителями, не боязнь перед властью. И мне кажется, что такое поколение нарождается именно на обломках диктатур, понимаете? Там, кстати, она посадила брата этого Трояна Басеспа, по-моему, бывшего президента Румынии, там каких-то министров, президентов и так далее. То есть это говорит о чем? О том, что этого не хватает и белорусскому народу, и народу русскому повесить своих диктаторов, понимаете? Это такое важное событие одномоментное, которое создает на долгие десятилетия ощущение того, что справедливость в мире существует что каждому вас дастся должное за дела им совершенные. Без этого как-то, в общем, ну, тяжело жить, понимаете? Очень тяжело.